Либо они пускай ремонтируют домки, дом был нормальное состояние. Или пускай дают нам другой офис, но при условии. Первое, что они нам дают такого же размера, примерно такого же места расположения, чтобы удобно было. Такое же состояние, какого у нас Второе, пускай нам расходы в разумных пределах компенсируют, которые мы на ремонт потратили. Там что все ребята собирались живи к все готовы? начинаем да. судебное заседание является открытым слушается дело H65 дефис 9378-14 по иску министерства земельных и отношений Республики казахстан к, к общественной организации инвалидов общества дочери Республики казахстан о договора без обезда пользу государственной имущества ну, 15 октября 2010 года. Не все участники этого заседания поймут, о чем идет сейчас речь. Разобраться в ситуации не просто даже здоровому человеку, не говоря уже о неслышащих людях. Сегодня седьмое заседание суда по делу о выселении общества глухих Татарстана и здания по улице Хасана Туфана. Инвалиды здесь выступают ответчиками. Иск на них подало Министерство земельных и имущественных отношений республики. Инвалиды вынуждены защищать свои интересы самостоятельно. Оплатить услуги адвоката просто нет возможности. Слушание вновь перенесли на неделю. Все это время глухие будут готовиться, чтобы сохранить свое здание. Подростком э, стал терять слух, и тому возрасту, когда обычно у людей все складывается хорошо, у меня сложилось очень плохо из-за моего слуха, то есть я стал плохо слышать, и общаться мне стало затруднительно. И Благодаря врачам, которых, к сожалению, я не записал фамилии, имя, отчество, которые подсказали, что оказывается существует такое общество, как общество глухих, подсказали, где находится то общество. И когда пришел туда, я увидел, что оказывается очень много людей, которые страдают этим физическим медатаком. Каждую пятницу в здании по адресу Хасана Туфана, 33, собирается большая компания. Но здесь никогда не бывает шумно. Это помещение в 2010 году Министерство земельных и имущественных отношений безвозмездно передало обществу глухих сроком на 15 лет. Поэтому общество решило обосноваться здесь основательно. Сделали ремонт за свой счет, купили мебель. Для них это единственное место в городе, где можно чувствовать себя комфортно. Здравствуйте всему миру Здравствуйте поближе. Я в общем в организации каждую пятницу мы здесь все общаемся всегда все собираемся в кафе, потому что мы всегда когда мы встречаемся в кафе в обычном всегда разница а здесь мы свободно себя чувствуем свободно общаемся нам очень нравится общаться здесь именно в нашем здесь доме раньше когда был Офис был маленький, было очень много проблем. Говорит, очень глухие собирались, говорит, и некогда было встречаться. и Мы всегда добивались, доб добились это место большое. Очень было старое, и все глухие собрали деньги, постарались сделать ремонт. Видите, какой красивый ремонт сделали. Мы все сами, и все довольны, и все приходим, все мы общаемся, играем. И очень тихо. Главное развлечение здесь – это бильярд. Дорогостоящий стол для игры в подарок обществу купил его председатель Рустем Валеев, за что его жена до сих пор не может простить. Валеев – единственный член общества, который частично слышит. Он и помогает глухим найти работу, что является его главной обязанностью. Но Когда ты друг, осознаешь, что ты можешь кого-то помимо своей семьи согреть, дать ему что-то более комфортное. Это дорого стоит. О, привет. Дверь, я щекну я. Тазеля, я, честно говоря, в растерянности, я не знаю. Мне просят рассказать про себя, и дальше мне сказать Спасибо. Он, когда... Здесь, пожалуйста. Когда мы... Точнее, он затеет открыть. Не давай лучше ты тогда расскажи про все, что, как было, да, тогда бы сто раз Брайбе. Он открыл ту именно проблему, которая была всю жизнь. Понимаете, каждый человек даже, даже среди наших мир, ими, говорится, имеется вот, наш мир, который среди говорящих, не каждый находит свою нишу. Кто что может сделать? Получает образование, получает все, но не может своей ниши найти. Это очень сложно. Но он, слава богу, что он жив и здоров. Но он нашел эту нишу, где можно было глухим найти свое место в жизни. А чем вы конкретно занимаетесь? Какими видами работаете? Подметаем игрушками, и убираем все и в метро работали и весь мусор убирали, чистим все, разные работы выполняли. И спасибо директору, который принимает глухих на работу и, и помогает, и хотим, чтобы, чтобы осталось это помещение здесь, и чтобы встречать здесь ребята. Ради этого энергетик по образованию постигает новый для себя мир юриспруденции и борется с профессионалами из правового отдела Министерства земельных и имущественных отношений. Ведомство хочет расторгнуть договор безвозмездного пользования этими помещениями, ссылаясь на то, что здание аварийное. Договориться с инвалидами о переселении полюбовно чиновники не смогли, поэтому решили просто подать на них в суд. В своем иске они просят обязать общество освободить здание. Ни слова о переселении в нем нет. В результате они получаются так. Вы сняли. «Хорошо, а куда мы выйдем-то? Мы вам дадим помещение». Говорят, мы же вам предлагаем. Говорю, «Хорошо, письменной форме предложите». Они ни одного письма не написали, что они нам предлагают. А почему? Потому что я не буду смотреть, что ты говорил. Мало ты говорил. «Ты докажи, письма нету все. В то, что здание аварийное, Валеев не верит. Цифры говорят сами за себя. Когда Минзимущество в 2010 году передавала помещение в пользование, в документах о состоянии здания было указано. Степень несношенности – 44%. Между тем, данная постройка – 1940 года. Получается, за 70 лет износ составил лишь 44%. Но теперь в заключении об аварийности стоит цифра 89,25%. Выходит, что за последние четыре года, в течение которых в этом районе открыли вокзал и новую станцию метро, износ здания резко увеличился более чем в два раза. Объяснять что-либо на камеру представители министерства не пожелали. Несмотря ни на что, председатель Республиканской общественной палаты уверен, что никто обиженным не останется, ведь в Казани скоро откроется дом некоммерческих организаций площадью в 500 квадратных метров. Разместить там всех желающих, конечно, не получится, поэтому раздавать площади организациям будут по конкурсу. Но кто знает, может повезет именно глухим. Общество глухих, это одно из старейших обществ, они достаточно давно работают, и насколько я знаю, им предлагается и предлагались много новых помещений, много новых помещений, их не устраивает. В том числе и вы мне как-то задавали вопрос, мы сейчас завершаем работу по реконструкции, так скажем, или приведения в соответствии с нормами зданий, которые нам выделены передано в оперативное управление. Это по 8 марта. Мы им там тоже предлагали. Их это не устраивает. Вы предлагали, да? Да, конечно. Потому Хотя тогда... это еще предлагали в каком плане? Пока еще и не конкурс не объявлен. Пока идут работы. Мы предлагали в том плане, что мы там планируем создавать рабочие места для НКО. Мы сейчас разрабатываем положение, будет объявлен конкурс и Победители, конечно, получат. Но ни о каких, конечно, сотны, там сотен квадратных метров не может быть и речи, там всего 500, а организаций, как я уже сказал, достаточно много. Мы, мы, мы пока тоже ничего не предлагаем, мы говорим, что мы готовим здание, готовим здание, об этом все знают. Говорим, будет конкурс, да. Если кто-то хочет посмотреть заранее и определиться. Они вот посмотрели заранее, говорят, нет, значит, насколько я владею информацией. Поэтому официально никто никому ничего не предлагал, потому что предлагать еще нечего. Вот и все. После интервью Анатолий Алексеевич посоветовал нам не заниматься этой темой. Мол, знаете, сколько у нас инвалидов. Рассказывайте лучше о других проблемах. Людей с ограниченными возможностями в Татарстане действительно много. Среди пяти с половиной тысяч некоммерческих организаций республики более 300 связаны с деятельностью инвалидов. Почему они так популярны? Наверное, потому что поодиночке в нашем обществе людям с ограниченными возможностями выживать крайне сложно. К примеру, глухие люди сегодня слабо интегрированы в наше общество. Дефицит сурдопереводчиков, неразвитая инфраструктура российских городов, всего 9 вузов, в которых могут учиться глухие, и сложности при трудоустройстве. Это только самые очевидные и поверхностные проблемы в России. Потому что у нас короче, в советское время имеется в, виду в СССР Были, извините, пожалуйста, как называется? Пораньше, раньше называется. Нет. ПТУ. А. ПТУ. Участие. Где обучали глухих. Разным профессии. Понимаете? А здесь, когда развал произошел, закрыли все ПТУ. Людям негде получать образование, не то что образование, специальности, это не образование, а специальности. Кто был пятьдесят первый который выпускали токарей, фрезеровщиков, по дереву мастеров, это все закрыли. В то же время есть страны, где уровень интеграции глухих людей в общество гораздо выше. В Китае, к примеру, создают целые коммерческие компании, в которых работают только глухие люди. Там также разрабатывают новые высокотехнологичные сурдопереводчики. Также есть страны, в которых работают церкви, мечети, кинотеатры и магазины для глухих. Но вернемся в наше государство, в город Казань, где в судебном порядке решается вопрос о выселении общества глухих Татарстана. Сегодня последнее заседание по данному делу. Пожалуйста, если вам слово. Только громче, пожалуйста, говорите, чтобы он слышал. Да, не стесняйтесь, четко. Все, ясно. Не спешите спокойно. Хорошо. А, уважаемый суд, а Министерство земельных и имущественных отношений Полностью поддерживает те договоры, которые изложены в нашем первоначальном иске. Во-первых, хотелось бы обратить, обратиться к договору, по которому было предоставлено безвозмездное пользование этого помещения в здании по улице Хасана Туфана, 33. В пункте 2.1 этого договора сторонами было согласовано условие о том, что судодатель, то есть естественное земле имущества, вправе в любое время отказаться от договора в порядке указан в пункте 4.5, согласно которому возможно отказаться в одностороннем порядке от договора при условии направления соответствующего уведомления ответчика. В принципе эти условия договора истцом были выполнены. Второе основание, уважаемый суд, это по поводу состояния этих зданий. А, у нас по документам, это если смотреть, и письмо прокуратуры Московского нет. района. А, я попросил бы вас не перебивать. Ведь я же не перебивал, давал возможность до конца высказаться. Да, То, что здание как бы не совсем при для того, чтобы там граждане пребывали, подтверждается рядом документов. Это, это и заключение научно-производственного строительного объединения. Это и письмо прокуратуры Московского района. Там со стороны еще также ряда восходов были письма от Роспотребнадзора, что санитарным требованиям не соответствует зданию. И еще было письмо от... На МЧС, по-моему, требования пожарной безопасности здания не соответствуют. И еще за исключением даты инвесторов граждан проекта. На представлению, если внимательно было прочитать, прокуратура требует принять меры к устранению отмеченных прокуратурных нарушений и наказательного. То есть наказать сотрудников Министерства земельных отношений, они же вам написали. Потому что они к себе надо наказывать. Но какие отмеченные на нарушения? Там тут одно нарушение? Пожарная безопасность. Там про предприятия, в больше ничего не сказано, ровно еще. Прокуратура Московского района не требует расторных договор, не требует, или изъять имущество у нас. Нет таких доказательств, материал дела, они просто отсутствуют, нет таких требований. В ожидании решения суда ответчики рассматривают фото здания, куда, возможно, им придется переехать. Им предложили место возле исправительной колонии номер два. Разумеется, безо всякой компенсации растрат на переезд и новый ремонт. Вот сюда вход? Да, вот читайте. Раньше там находился правильный социальной защиты, город, оказаемый исправительный центр социальной адаптации для их безупределенности и занятий. Кто-то уже свыкается с мыслью о вынужденном переезде, а Валеев все еще надеется на решение суда в пользу глухих. Вот это вид со второго этажа. Исковые требования Расторжение договора оставить без рассмотрения. Обязательно... Общественная организация инвалидов общество глухих республик Тарстан освободит и возвратит в Министерство земельных и мышечных отношений Республики Тарстан помещение на первом этаже здания по адресу город Казань, улица Хасан-Туфан, 33, площадь 216 и 96 квадратных метров. Решение может быть обжаловано. Седание беляет закрытым.